Твой шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену сейчас и навсегда. Аплодисменты не слагают, потому что на эту сцену я хочу пригласить нашу юную участницу, талантливую, очаровательную Василиса Крылова. Встречаем, друзья! Смотри, как много песен Ваши аплодисменты, вы смелитесь Спасибо. Да, аплодисменты.